Я год не ел, не пил и денег накопил, чтоб снять этот ролик. И час мой пробил. Я плачу на Авито в стократном размере, в стократном размере. О -о -о -о. Посмотреть любопытно, как люди херели. Новых мемов нет. Приходится снова насиловать ведьмака. Как вы уже поняли, сейчас мы зайдем на OLX. Это как Авито, только другое название. И будем смотреть цены объявлений. Затем умножать их во много раз, может быть даже и в 100. Предлагать продавцам, и если они согласятся, реально платить эти деньги. Посмотрим на реакцию народа. Меня зовут Рома Гений, Сейчас будет гениально. Погнали. Итак, переходим на сайт. Как мы помним, у нас в прошлом ролике было имя Виталик Булька. Это как бы неподходящее в данном случае. Нам нужно более аристократичное. <свист> mm. Аристократично. Итак, я думаю, что это французское бы такое, но не, но не перебор. Виктор. А, Виктор Капитошка. Мне кажется, супер. Тупо Виктор Капитошка. Итак, хорошо. Наша задача сейчас эксплорить самые недорогие товары. Как бы продавцы которых даже не рассчитывают, что за их товар заплатят бабки. Итак, тройной одеколон. Мне нравится просто, как самонадеянно тройной одеколон нашел себе место в красоте, здоровье и парфюмерии. Тройной Диор. Понимаете, мне не интересна просто какая-то базовая вещь. Мне интересна находка. Я же как бы хочу заплатить большие деньги за что-то прямо интересное. Поэтому я не стесняюсь листать так прям, и не вглядываясь. Это что? фудляр для прокладок. Вот это я понимаю. Опа! Диск, дискотеки, аварии, маньяки. Лишь хотят чью-то заслужить любовь. А давайте попросим человека продать мне. Вот пишу. Здравствуйте. Не знаю, брать, не брать, но если возьму, то минимум за гривен 300. Есть аргумент, который меня сразит. А? Вот есть такой аргумент? Давайте, отправили сообщение. Это Виктор Капитошка, самый богатый, богач, -ла -ла. Если он хочет, хотя бы немножко, то заплатит сполна. Так, погнали дальше. Украина, майя, талант, другой сезон, все эфиры, это кастинг на дисках. ха а, это Украина имеет талант, типа талант-шоу. Сима, а с чем вы пришли сегодня? Я исполняю квадрат через квадрат, русский через английский. Я пишу, исполняю экспериментальный альтернативный рэп. На диске, на DVD, видимо, диске. Это бомба. Причем это на минуточку. Все эфиры, так кастинги. 75. Ха, меньше 500. Не дам. Отдаете? Я думаю, что это красивое предложение. О, посмотрите. Графин. Придурочный, да, басрачки. Фарфоровый штоф Графин 1950-х. В отличном состоянии с пробкой и маленькой ручкой. Готов на торг. Эта фраза сейчас поможет тебе, чувак. Вы сказали, что готовы на торг. Поэтому я предлагаю вам... Дайте 500, чтобы его убедил. Привет! С вами Рома из будущего Биби Бобо. Я сейчас сижу, монтирую этот ролик и решил вас предупредить, что в нем вы увидите очень странную реакцию людей на мои предложения. А в конце я даже покажу всю ту дичь которую я купил за баснословные бабки. А ну, смотрите, кораблик-игрушка СССР. Ну, классный кораблик, обосраться. Продам кораблик пересылкой самовывоз возможный. То есть, типа, возможно, шоу. Я очень хочу этот кораблик. Понимаю, какой на него, наверное, спрос. Поэтому взял бы за 500. Давайте, во-первых, поотвечаем людям, которые уже сейчас есть. Это что? Украина, моя талант. Я серьезно, я большой фанат шоу хочу себе этот сборник, готов заплатить 550. Не шутка. Точка. Это то, что прибавляет серьезности любому вашему предложению. Что, графин? Пишет. Хорошо. Предлагаете купить вот. Что? <laughs> Я пишу. Я готов сейчас отправить деньги. Просто сухо по существу. Вот графин с надписью. Старка Я просто большой фанат Тони Старка Поэтому скупаю все Просто так вот и оставим человек пишет это хорошо он решил тихо умолчать то что это полный дебилизм я пишу ну так как договариваемся если моя цена вас устраивает я скидываю деньги устраивает цена Человек устраивает пишу ок жду карту это будет тупо побида давайте я уже готовый до грошового переказу украина моя талант Да Та не вопрос отдам а за 550 это же не проблема сейчас я за 550 гривен Покупаю сборник дисков Украина Майя Талант Все выпуски и кастинги Ну погнали, сейчас будем переводить бабки Сейчас человек вот сидит и думает Произойдет это или нет 550 гривен, это же не проблема Итак, деньги отправлены Спрашиваю Ярослав, как деньги пишу? Пришли? Да, пришли. Напишите, куда отправлять, завтра отправлю. Так сухо! Чувак, так сухо! У тебя только что купили сборник Украина Майя Талант второй сезон, все эфиры и кастинги за 550 гривен. Ну порадуйся же, елки-палки. Я уже знаю, чем я буду заниматься всю последующую неделю, смотреть Украина Майя Талант, 12 сезон, все выпуски и кастинги. Класс! А, окей, да, я думаю, что на этом сегодня все. Мы завтра взвесим все сегодня предложение посмотрим на завтрашнее и решим с кем мы будем иметь дело елки-палки следующий день утро ну как утро почти 12 дня это для меня утро. Так, хорошо, давайте просто в технике еще пороемся немножко. Радиотелефон. Прикиньте, в Никополе купить домашний телефон. В 2020 году. Вы, возможно, некоторые из вас даже не знаете, что это такое. А это раньше был телефон, который принадлежал всем членам семьи одновременно. Да, дикие были времена. Итак, я пишу. Виктория, настоящая находка. Я готов за это заплатить 700 гривен. Тупой человек такой. Здравствуйте, хорошо. Я пишу, я готов отправить деньги сейчас, но это подарок и было бы круто, если бы вы его празднично обернули. Если вы согласны, давайте карту. Это будет супер, если, если человек пойдет на эти условия, это будет просто супер. Кстати, все оплачиваю вот этой картой, Visa инша, про что есть целый эпизод вашего любимого ситкома. Ох уж этот Ромчик. Mm. Все-таки играть в шутера на джойстике это очень неудобно. Здорово! Mm. Привет! Салют! <связывая> Во что играешь? В прятки! В другой комнате Адгар прячется уже около часа. А, -а, -а. а как твои дела? Мои были бы, чувак, круто, если бы ты мне наконец-то вернул сотку, которая должен жить 10 лет. О, так это просто, скинь номер карты, я тебе переведу. У меня нет карты, чувак, я ненавижу банки, куда-то ходить, документацию, бюрократию, это не мое. М -м, так заведи себе карту виза-инша. А что такое карта виза-инша? Виза-инша, Роман, это твоя финансовая самостоятельность. Понимаешь, ты сможешь сам решать, как тратить и на что тратить. Управлять читами в приложении покупать что онлайн. Кстати, что я говорю, я захватил одну лишнюю карту. Так, и что мне теперь нужно делать? Какие документы, куда идти оформление? Без документов, бро. Активируешь поясомайс? Никуда не нужно идти, понимаешь? Класс! Теперь я смогу вернуть деньги бывшей, не встречая с ней. Поехали дальше. Вот человек с CD-дисками и дискотекой аварии. Вот он вчера прям зажегся. Вот он прям зажегся вчера. Я ему предложил 300 гривен. и написал, есть аргумент, который меня сразит. 300 гривен предлагаю. Но ну, не знаю, брать или не брать. Человек мне, блин, говорит, я вам отдам 12 штук своих дисков. Вау! Это же такая коллекция, ребята. Я вот просто потом, я просто не знаю, что я потом буду делать со всем тем, что я куплю. Но возможно я освобожу квартиры людей, но пополню кошельки. Ура, может на шкребу на оплату света. Я переспал с этой мыслью должен сообщить вам свое решение вы готовы его услышать я понагнетаю так чтобы люди не расслаблялись в конце концов им деньги предлагают давайте введем слово самодельное самодельное самодельный рабочий вейп <социт> реально вейп О, это самодельный вейп это так круто а можно будет на корпусе вырезать надпись рэп и я заплачу за это тысячу. Могу с предоплатой. Ну, ребята, пока что весело идем Я, я аж прям рад наш, нашим новым начинанием Ребят, кстати, хочу напомнить, какая классная штука происходит у меня в комментариях. Через время после того, как я публикую ролик, я выбираю один случайный комментарий и рисую его автора. Поэтому, чем больше комментариев ты напишешь, тем больше шансов быть нарисованным в моем гениальном стиле. А также, если у вас есть время, пишите субтитры к моим роликам чтобы их могли смотреть люди с проблемами слуха. Продолжаем. Полученное. Дальше. Кораблик-игрушка СССР. С СССР. Могу дать карту. Пишите адрес. Давайте карту. Это такая труба у него. Класс. Пишу так. Отлично. Присылаю. Если вы найдете, чем нанести на его корпус надпись Люблю Рому, готов прислать все 700 Интересно, интересно, пойдут ли навстречу нам? Ну, капитошка, вы шутник. Это хорошо, когда есть время на шуточки. Я к кораблику вам фломастер подарю и пишите, что хотите. Если капитошка хочет, то приобретет уверенно окей хорошо ну раз с фломастером тогда присылаю 700 отправить денежный перевод успешно завершен. отправил проверяйте <плёк> что ж ребята наконец финал только сейчас мы узнаем кто получит деньги а кто останется со своим недоверием погнали Итак, смотрим. Кораблик игрушка СССР. А в чем прикол? У меня указано 50 гривен. Зачем столько переплачивать? Сейчас проверить не могу. Карта не моя. Если перечисление пришло, могу вернуть вам деньги. Мне лишние, не нужны. Блин, это жесть! Я вообще, ну, слушайте, это, это нормальная реакция. На самом деле, это ожидаемая реакция. Такое может быть. Я надеюсь, она мне деньги не вернет, а кораблик пусть плывет. Ну типа ко мне. Я пишу. Понравился очень кораблик и день у меня. Хороший. Отправить. Ну тогда адрес пишите. Спасибо. Три восклицательных знака. Это так мило. Наконец-то кто-то эмоцию проявил-то. Фломастер, не забудьте. Отправляем. Мне кажется, что это очень мило. И тут женщина пишет. Я отправлю и напишу номер посылки. Деньги пришли, карта не моя, но деньги мне вернут. У меня личной карты нет, но все равно как-то странно. Очень милы, но все хорошо. Мне это было приятно. Вот так я напишу красиво. А вот как дела с домашним телефоном, который мы предложили упаковать как подарок? Прислал мне карту. Ну давайте попробуем, я надеюсь он соблюдет наши договоренности и пришлет мне все-таки телефон, завернутый в подарочную упаковку. Я охерею, если это так. Подтвердить. Так, пишу. Виктория Владимировна, деньги у вас жду своего подарочка. Есть это сообщение, идем дальше. Я размышлял сутки над тем, чтобы купить всю Алену медиатеку. Я пишу. Так, я переспал с этой мыслью и должен сообщить вам свое решение. Вы готовы его услышать? Я готова услышать все, что вы готовы сообщить. Это уже немножко флирт. Пока вы думали, то сердючку и аварию уже купили. Что? Я просто не верю в то, что за, этот, за эти сутки купили дискотеку авария. Нахрена, господи, люди, отдумайтесь. Не, ну я в машине еду. Надо что-то вставить, чтобы оно играло. Но, к сожалению, она мне предложила другие диски. Интересно. CD-диск Серега, черный бумер, самые сливки, танцевальные. Два музыка. Я увидел, что там Серега. Просто обожаю. Отправить. Я готов скинуть вам 600 За все. Давайте я сначала отправлю деньги, чтобы потом я мог просто отказаться от всего, кроме Сереги. Так, погнали. Переводы. Ввести номер карты. Алла Ивановна, ушли вам деньги. Точно хочу подставку и диск с Серегой. Остальное на ваш вкус. Судя по всему, он у вас что надо. Я вам доверяю. Отправить. А сейчас моя любимая часть. Деревянный вейп и деревянный Ярослав. Так, хорошо, смотрите, я по поводу вейпа предложил человеку купить его за 1000 гривен с предоплатой, если он на своем деревянном вейпе вырежет слово рэп и он говорит, здравствуйте, я не занимаюсь резьбой по дереву, а может есть кто-то, кто смог бы это сделать? Плачу сразу, не раздумывая. Если человек вырежет мне на своем самодельном вейпе деревянном слово рэп то я буду самым счастливым человеком во вселенной лучше не придумаешь так, прочитано человек думает над вейпом Или лично я не знаю людей, которые таким занимаются я пишу я особо не рассчитываю на красивую гравировку просто чтобы Ровненько было. Я просто очень загорелся этой идеей. Я редко чего-то хочу настолько сильно, как увидеть самодельный деревянный вейп со словом рэп на рукояти. Я только выжигаю, у меня нет. Ярослав. Ярослав. А, все, он отказался. Почему вы так, на отказываетесь от денег? Может, вы хотя бы выжгли бы мне это слово? Мне не нужны деньги, я продаю, потому что... Ну, респект таким пацанам. А посылочки время распаковывать нам. Итак, я только что с почты забрал все, что мне присылали. Смотрим. Что нам прислали? Ого, посмотри, я думал, это просто какой-то там пенал, а он такой красивый. Ну и давайте проверим, нет ли здесь случайно какого-то x фактора например. Слушайте, но ну это, конечно, покупка, которую я приобрел за столько денег, по-моему, 500 гривен. Так, дальше. Вот это, мне очень интересно, что, потому что оно запаковано, и как бы есть подозрение, что это домашний телефон. Ну, слушай, это подарок, как я и просил. Да, а, слушай, Panasonic. Алло, да, прекрасный подарок. Упаковка пфф, очень красивая Я попросил подарок Мне подарок и прислали Так, зашлите мне, зашлите Так, мне. оп, смотрим Это тот самый корабль. правда милашка? По-моему, миленький, смотрите И тут еще мне купили новые фломастеры Это так мило Боже, я, я передаю приветик, большое спасибо той женщине, которая мне отдельно купила фломастеры для того, чтобы я мог написать «Люблю Рому», как я и хотел. Посмотрим, вот это самая большая упаковка. Так, ладно, давайте посмотрим диски. Так, это «Бригада», «Фактор 2», «Михаил Круг». Так, о, это на минуточку Серега, черный бумер ну результат у нашего эксперимента следующий я ожидал что очень многие люди будут отказываться от денег но все соглашались но почему-то очень скромно сухо по существу в любом случае я надеюсь вам понравилось вы получили удовольствие и для того чтобы получать такое больше подписывайтесь ставьте на колокольчик чтобы все уведомления вам приходили конечно же пишите комментарии ставьте лайки дизлайки присылайте кому угодно и вообще получать удовольствие с жизни пока